Привет, ребят, с вами И еще мы посмотрим пародию на канал Мистер Макс. Но это такой пиздец, я вам говорю, ребята, вы просто сейчас это увидите и охренеете. Всем привет, друзья, вы на канале... Нет-нет, вы не ошиблись, это канал. Да, ребят, я закрыл название канала, не знаю зачем, но я не хочу, чтобы у них был хайп, у них и так много просмотров. Тише сейчас купается в ванной, а я хочу его разыграть. Поэтому я сейчас снимаю без него. Ну а если вы хотите перейти на мой канал, ссылочка в описании. Блин, а там пацану лет 11, если не 12. А ведет он себя, как, наверное, тот же Тиша, которому лет пять. Я буду разыгрывать Тишу. Я хочу в его же горшок налить чаю с ромашки. И слепить какашку с пластилином. Потом просто бросить горшок. И когда он будет купаться, вылетит это все ему в ванну. Интересно посмотреть на его реакцию. Да, это будет так интересно. Какашки в ванную брату налить. Да, это так смешно. Ха, наверное, твой брат так обрадуется. Он будет такой веселый. Ну, мы уже снимали такой пранк э, с Тиши. Только он разыгрывал родителей со мной вместе. Но потом разыграл меня. И я хочу сейчас ему отомстить. Ссылочка на то видео тоже в описании. Ну а если тебе интересно, что будет дальше, оставайся с нами. Со мной. Что ж, ребят, а там будет ультра, знаете, лайфхак, как сделать какашку из пластилина. Тоже, давайте посмотрим этот пранк, что же будет. А мне так интересно. Почему ты за собой не убрал? Да не стоит! А! Ты какашка, почему ты за собой не убрал? Да, не... Ты меня а, да нет, настроил. Тиша, дай так камни. Как мне теперь купаться? А как мне было постель стирать, когда ты мне какашки подсунул? Да нет, замерз. Как мне теперь купаться? Ладно, Тиша, это розыгрыш. Какашка из пластилина. Ох, слава богу, это какашка из пластилина. ха Ха! -а. Нет, мы тебя опять развелит настоящая какашка. Купайся на здоровье. До завтра, Тим. А сейчас будем готовиться ко второму розыгрышу. Я буду делать чайную колбаску, но только придам немного другую форму. Форму какашки. Нет, ребят, ну я понимаю, тупой розыгрыш, ну, блядь, делать еду в виде какашки. Это совсем, ребята, господи, куда смотрят их родители, у него там мама снимает, я видел, видел, где мама с ним снимает, что за фигня? Завтра утром родители уезжают на работу, моя задача покормить Тишу и отвезти в садик, а саму потом пойти в школу. Поэтому я решил насрать своему брату в тарелку и покормить его. Сложу ключевые колючевом и. На и накормлю. Месяц через завтрак принесу. Вот, Тишин, завтрак. Тишин, ты посмотри, что ты кушаешь. Братишка! Братишка! Не ебал, блядь. Как, как поспал, братишка? Проглотался, наверное. Братьёк твою мать! Блядь, Иди отсюда, нахуй, блядь! О, что случилось сюда? Ты что, обозрался, что ли, мудак, блядь? Не, я не какал! Я тебе покушать принёс. Сука, блядь, Ты пидорас, блядь. А, какой это какашка? Ты понял, а я в кухне... А -а -а. она вкусная, какашка вкусная, как так? Блин, этого чувака пранк не удался, мне его жаль. Прикол, Тиша говорит, что вкусная. Получается, что мой розыгрыш не удался. Значит, я тоже попробую. Хоть это и какашка, но она шоколадная. Посмотрите в его глаза. Родители заставляют их жрать говно. Он лишь показывает, что ему хорошо. Но на самом деле он показывает знак, что его нужно спасти. Ладно, ребята, на ну этом мы окончим. Вот такой вот сегодня у нас был чувак. И на самом деле это просто... Я не понимаю, куда смотрят их родители? Господи. Это самое бредовое, что когда-либо видел. Нет, понимаю, мистер Макс. Они там распаковывают игрушки и так далее. Я считаю, это тоже неправильно. Но, блин, там хотелось видеть. А тут? А я говно. Ребята, еще есть видео, где они... Делают гамункула, да. Ходит немного белка, видишь. Um. Я думаю, хватит. Да, я тоже.